здравствуйте всем кто смотрит это видео я очень долго думала созревала и решила что для меня очень важно записать это видео для моей мамы мне 49 лет и все эти годы это был путь к очень важному осознанию моей жизни и наконец-то я думаю, что у меня расставились все точки над «и», сложились все кусочки мозаики для того, чтобы сказать искренне «благодарю» моей маме. Я благодарна за все, что было в моей жизни, за все, что раньше я обижалась и думала, что это несправедливо происходит со мной в жизни, что так нельзя обращаться с дочкой. Но сейчас я точно знаю, и я абсолютно искренне говорю, что я осознала, что осознанно или неосознанно поступала со мной мама, говорила ли какие-то слова. Это все было во благо мне. Есть такое есть такой среди мудрых э, мнение, что когда-то до рождения... Мы договариваемся между душами, кто какие поступки в нашей жизни совершит для того, чтобы произошла с нами трансформация. И вот я начну с того, что я расскажу, откуда э, я начала осознавать, что трансформации, которые со мной произошли, это благо для меня. Я очень люблю ведические писания. И в ведических писаниях есть истории, которые... Э, помогают понимать жизнь. И вот одна из таких историй, из, наверное, самых моих любимых историй, это когда боги создавали своего сына, у которого было предназначение убить очень мощного демона. И демон, ну, мягко говоря, зажрался, вредил всей вселенной и узурпировал всех вокруг, и убить его мог только сын Шивы. И в тот момент, когда э, этот демон проходил аскезы и попросил благословения, чтобы убить его мог только сын Шивы, Шива еще не был женат, и у него не был ребенка. И поэтому э, демон думал, что он э, таким образом выпросил э, бессмертие, так как боги бессмертия не давали. Он думал, что если у бога, не родится сын, то он будет бессмертным, или если он родится, он сможет ему навредить, пока он маленький, и останется непобедимой, никто его не может убить. И вот чтобы родился такой сын, чтобы он набрался сил, энергии, ресурса, чтобы у него, у этого ребенка была возможность победить такого сильнейшего демона, Нужно было не только родиться с сыном Шивы, нужно было пройти определенные трансформации, определенные подготовки. И вот этому ребенку после рождения пришлось расти с семью матерями, критиками, которые его очень сильно любили. Но они ему не рассказали, что у него есть настоящие родители, отец и мать, которые любят его и которые отдали его на воспитание только для того, чтобы он прошел эту трансформацию и у него была сила, определенная сила, которую он сможет использовать для того, чтобы справиться с сильнейшим демоном. И когда маленькому ребенку семилетнему сказали, что у него есть родители, он был очень сильно обижен на них, что он все это все это свое детство провел не с ними, что не они заботились о нем, что не они учили его, кормили его или что-то делали для него, качали его колыбельку, в конце концов, он очень долго не мог это принять, он очень долго обижался на своих родителей. И в конце концов он в своей жизни понял, что это была необходимая трансформация. После того, как его забрали к родителям, ему опять не давали толком побыть ребенком. Его там с 7-летнего или восьмилетнего возраста отец начал тренировать. У него были ежедневные тренировки, чтобы он был физически силен и мог справиться с этим демоном, то есть выполнить свое предназначение. И э, мальчику приходилось проходить через все. Он падал на этих тренировках в обморок. Он боялся каких-то э, определенных э, заданий, которые нужно было выполнять. И э, каждый раз себя жалел и переживал. Мама в это время, которая не могла быть для него толком мамой, потому что мальчик проводил целыми днями на тренировках, иногда отец его приносил на плече без, э, без сознания, и э, смазывали его раны, которые он получил на тренировках, и это единственное, что могла для него сделать мама. И она, как первого ребенка, э, его очень сильно любила и хотела для него реализоваться как мама. Но у нее этого не было такой возможности, она должна была его тренировать, чтобы он стал тем сильным э, воином, который сможет победить э, такого мощного демона. И пережив все это, Картикея, звали этого мальчика, он смог выполнить свое предназначение, он смог с первого раза убить этого сильного демона. И дальше он все равно продолжал не понимать, почему ему нужно было жить далеко от своих родителей, не получить их любовь в детстве, не получить их добрые слова, не получить материнскую любовь, в том э, в ракурсе в котором заслуживает каждый ребенок и это было нужно для той трансформации которая его сделала тем сильным той сильной личностью которая могла справляться еще и в дальнейшем с самыми разными сильными демонами и он э, всю свою жизнь посвятил борьбе э, защищая всю вселенную от демонического влияния и нападений и вот После многих трансформаций я смотрела, пересматривала эту историю еще раз в фильме, и у меня начинаются очень мощные озарения, инсайты, и я понимаю, что Бог точно так же вел меня. Точно так же Он хотел, чтобы моя жизнь реализовалась, то есть я достигла той цели, которая была поставлена еще до моего рождения для моей души. Да, то есть я, когда была маленькая, четырехлетняя девочка, и мама меня спрашивала, Лена, кем ты хочешь стать? Я говорила, волшебницей. И мне было странно, почему все знают, а мама не знает. В моих мыслях звучал вот этот вот момент, что почему все знают, а мама не знает. И когда я выросла, у меня возник другой вопрос. Кто все? Да, то есть четыре года, скорее всего, я понимала, о чем идет речь, когда у меня была эта мысль. Но потом я переросла, и что-то закрывалось в памяти, и я уже не понимала, о ком я думала все, кто эти все, которые все знают, что я буду волшебницей, и мама не знает. И прошли годы, я проходила разные трансформации, разные uh, уроки, разные обучения, разные практики, разные коучинговые сессии, и сейчас я точно понимаю, что чтобы из меня сделать коуча, чтобы из меня сделать вот такую личность, которая может влиять на окружающий мир, которая может помогать другим людям, улучшать их жизнь, сначала мне нужно было пройти эти пути, сначала мне нужно было пройти из какого-то минуса в какой-то плюс, мне нужно было трансформировать свою собственную жизнь, мне в детстве я была очень болезненным ребенком, очень часто болела. Сейчас я могу сказать, что я вообще не хожу к врачам, наверное, никогда. Да? Только если я сдать анализы, так, на всякий случай, услышать от них, что э, все классно. Да? Иногда врачи мне говорят, Лен, ну совесть имей, у 20-летних таких анализов нету, а у тебя в столько лет анализы такие. И это, конечно, результат того, что я прокачала свое здоровье, прокачала свое сознание, прокачала свои испытания. То есть если раньше я относилась к своим испытаниям в жизни, как опять испытание, опять надо что-то решать, опять надо что-то делать, я расстраивалась, переживала по этому поводу, это был практически громадный стресс для меня. то сейчас я э, думаю, о, опять испытание, опять нужно искать решение. И я с удовольствием ищу решение всем сложившимся в моей жизни ситуациям, и они никогда не были простыми. В детстве или в молодости, когда я еще была в России, у меня были свои киоски, и я никогда не рассказывала маме о моих трудностях. Я никогда не рассказывала, как я проходила стрессы, когда мне нужно было в одно и то, в одно и то же утро бежать в разные стороны, а в одно и то же время находиться с каким-нибудь протоколом в, в санкт инстанции и в полиции, или в милиции, как на тот момент было. да, И как я все это проходила, не придешь к одному вовремя, к другому опоздаешь и скажешь, что я была там в друг, по другому протоколу в это же время у, у, в другой инстанции, они обижаются, возникают новые проблемы. Мне было их не просто решать, были постоянные стрессы, я в постоянных стрессах жила. И э, я практически не была дочерью а матерью, я была ей отцом. Я была вот за работой, купи, э, поругай, накажи, а приласкать, обнять, за, э, сказать, доченька, я тебя люблю, у меня не хватало сил. И я уже была уставшая. Ночи для меня пролетали как э, один миг. Я, мне казалось, я только что закрыла глаза, и уже звонит будильник, нужно вставать, идти на работу. Так проходили мои годы за годами. У меня не было ни отпусков, ни выходных с оптовым рынком, ни с, э, ни с киосками. Э, с киосками вообще бессонные ночи, когда мне нужно было проверять продавцов, которые мне там могли сделать подставы, э, принести свой товар. И э, моя, моя заработок, который принадлежит компании, который должен, с которого должны заплатиться налоги, зарплаты, мог, э, не дойти до меня просто. Это тоже все вызывало громадный стресс. Для меня этот бизнес был очень-очень тяжелой работой. Но другого выхода я не видела, потому что я одна растила ребенка и просто куда-то устроиться на работу мне не давала возможности купить ей зимнюю одежду, учебники, какие-то там школьные выплат, проплаты оплатить. И я не могла себе позволить идти на какую-то работу, на которую мне заплатят зарплату, которая мне все равно не хватит до конца месяца. Я не была транжирой, но тем не менее необходимости они забирали на себя столько денег, что я не успевала. И моей большой ошибкой было то, что я не делилась с моей мамой моими трудностями. Но Мне казалось, что я расстрою маму, я создам ей стресс, она будет за меня переживать, будет плакать. И мне этого не хотелось. Я защищала ее от всего этого и не рассказывала ей, сколько трудностей мне приходилось переживать. Как часто мне приходилось увольнять за подставы продавца и оставаться за него на 24 часа, а завтра еще выполнять свою работу с привозом товара, с проверянием документов, с тем, что сходить в инстанции и так далее. Это был прям настоящий белячий бега, практически без передышек. Не было никакой передышки, никакого отдыха толком. Я даже праздники не могла толком провести. Мои праздники проходили в киосках, когда выстраивалась громадная очередь, и я была каким-нибудь третьим или четвертым продавцом, обслуживая эту очередь с большой скоростью. И когда я брала с собой дочку и покупала ей все, что ей только захотелось, она, мы с ней гуляли там на площади, когда нам выделялась какая-нибудь часик-два, это было, наверное, самое счастливое время, которое только можно себе представить. А остальное время было просто э, сражение за выживание в том мире, в котором я оказалась, потому что кроме меня никто не мог заработать денег и принести нам с дочерью на наши с ней необходимые траты. Иногда подружки меня отводили даже одежду покупать, я ходила в одежде с дырками, иногда у меня рукава были протертые только из-за того, что я любила этот свитер, и вот я его носила уже не один год, и рукава были реально протертые до дыр, и подружки мне говорили, Лена, так нельзя, ты же директор, тебе же надо, и я говорила, да мне же все равно, какой же я директор, я же еще и грузчик, я же еще и водитель, я же еще и бухгалтер, который проверяет все это и еще и продавец, когда необходимо, то есть совмещала сразу много профессий. И, конечно, я через какой-то промежуток времени просто не хотела уже ничего, ни денег, не просыпаться, не на работу идти, ничего, меня ничего не радовало. И когда сказали сносить киоски, у меня не было другой возможности, кроме как уехать в Испанию, чтобы зарабатывать те деньги, которые я могу позволить истратить на нас с дочерью. Я все равно благодарна за этот опыт. То есть это э, все вот эти этапы, они были какой-то лестницей в моей жизни, которые вели меня к тому, чтобы наконец-то я стала волшебницей. И сегодня я с, уже с высоты вот этой лестницы, которую мне удалось пройти, я понимаю, что каждый э, момент, который со мной происходил и казался мне испытанием или каким-то негативным событием, которое я с самого начала не хотела принимать, не хотела понимать, видела в этом несправедливость какую-то. Я вижу, что сейчас здесь очень много плюсов, очень много ресурса, очень много позитива, очень много полезного для меня. Я, например, вижу, что ну, очень давно я уже понимала, что мама своими поступками, своей любовью бесконечной к моему брату закрывает ему финансовое положение, давая ему деньги. И я сейчас очень благодарна, что э, судьба распорядилась так, что мама мне не закрыла финансовое положение, финансовый поток, а наоборот открыла. Она, наоборот, э, всегда была готова принять от меня денег и никогда не была готова дать мне их. Слава Богу, что со мной произошло именно так, потому что таким образом мой поток э, финансов расширялся. И какой-то момент я этого не понимала, и мне было очень обидно. Я считала, что так не должно быть. Не должно быть одного ребенка, любишь другого, не любишь. На самом деле, любви, наверное, больше там, когда мама, осознанно или неосознанно, открывает поток изобилия ребенку, дает возможность ему прожить эту жизнь в изобилии, во всем, что только пожелает ребенок. И в моей натальной карте есть такое благословение исполнить все мои желания в этой жизни. И я не знаю, наверное, в карте моего брата нет такого благословения, поэтому ему не повезло меньше. Его мама готова была отдать ему все последнее, снять себя и отдать ему, налить ему последнюю тарелку супа, себе не оставить. И этим у него закрывалось финансовое положение. Ну, я думаю, что он тоже найдет решение из этой ситуации. Это его испытание, его жизнь, и он должен осознать это все и, и стараться исправить это все. Но я не об этом. Я просто для сравнения привела э, себя и брата, и ком, э, как, что произошло. Я на самом деле благодарна, что мне не закрыли финансовое положение. Дальше, что мне хочется сказать. После проработок я почувствовала, что в каждой моей болевой ситуации, которая мне казалась, что надо плакать из-за этого, что это несправедливо, что это неправильно, в ней был громадный ресурс. Просто громадный ресурс. Любую травму, которую я переживала в моей жизни, это был громаднейший просто ресурс. И сейчас я понимаю, как этим ресурсом воспользоваться. Я понимаю, как его из минуса перевести в плюс. Я понимаю, как его... как его сделать реальностью, как, как его перевести вот в эту реальность из того тонкого плана, в котором, который чаще всего не очевиден для большинства людей. И это настоящая алхимия, алхимия личности, алхимия э, жизни. Да? И при помощи алхимических э, манипуляций э, можно любую травму превратить свой достаток свой доход свое счастье и это со мной происходит сейчас я благодарна реально за все за тот ремень который мне приходилось регулярно переживать чаще всего я я понимала что несправедливо да? но все эти моменты сейчас идут меня на пользу я благодарна за то, что мама всегда старалась нас с братом разделять, разделяю властвы. У нас нет сейчас с ним дружбы, хотя я продолжаю его искренне любить. И он э, часто делал такие ситуации, за которые мне правда хотелось плакать, даже будучи взрослым. И это тоже ресурс, это тоже ресурс, который трансформируется в позитивную энергию. И я благодарна моему брату за тот опыт, который мне тоже дал, помочь, помог пережить. Он всю свою жизнь осознанно или неосознанно транслировал мне и соревновался со мной. И это говорит о том, что он видел во мне не сестру, а брата, старшего брата. То есть я проявлялась очень сильно в мужских энергиях. И это мне удалось осознать уже в достаточно зрелом возрасте. И сейчас я стараюсь включить себе больше женской энергии, чтобы уже проявляться в жизни других людей как женщина, а не как мужчина. С моим первым мужем я тоже проявлялась больше как мужчина. Я как-то быстро вовлеклась в соревнования, кто больше заработает, и за что я очень дорого заплатила разводом и очень большими переживаниями слезами, тоже непониманием справедливости, но это была моя ошибка, что я ввязалась в это соревнование как мужчина, а нужно было действовать как женщина. Очень много я осознала, очень много сейчас продолжаю осознавать в моем теперешнем браке, потому что мой муж тоже часто во мне видит мужчину, потому что, видимо, я была папиной дочкой, папа любил меня очень сильно, и очень много мудрых слов я запомнила из нашего с ним общения. До сих пор использую его слова, до сих пор рассказываю людям, что мой отец говорил вот так. Да? И он говорил, никогда не делай другим людям, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. И это очень серьезная, глубокая фраза из ведической культуры. И несмотря на то, что мой отец был атеист, он повторял эту фразу, осознавая ее в себе. Я благодарна ему за то, что он был в моей жизни, за то, что он был самым лучшим отцом на свете. И я вспоминаю очень много о нем. Очень много фраз, которые я до сих пор звучу, этими фразами, которыми научил меня отец, именно жизненным фразам которые я в дальнейшем встречала уже в умных, мудрых книгах. И я считаю моего отца очень мудрым человеком. Моя мама тоже очень мудрая женщина, самая лучшая мама на свете. Она неосознанно поступала со мной так, как было для меня лучше. И я благодарна ей за это. Жаль, что я не знала это раньше, жаль, что я не смогла пройти обучение это раньше, жаль, что не дают эти обучения нам в школе и забивают голову всякими синусами и косинусами, вместо того, чтобы разъяснить нам науку отношений между старшими и младшими поколениями, между мужчинами и женщинами, между братьями и сестрами, между... между коллегами, подругами и так далее. Все, кто встречался в моей жизни и кто мне казалось, что в день делают больно, это были мои самые лучшие учителя. Скорее всего, это самые лучшие души, которые смогли подписать со мной контракт до рождения, чтобы сделать этот поступок и помочь мне пройти эту серьезную трансформацию. Из всего того, что я сказала, мне хочется сказать, что... Даже если Сын Бога должен был пройти определенные э, трудности в своей жизни, чтобы в нем прошла эта трансформация, то кто мы, люди, чтобы думать, что просто вот так что-то в нашей жизни может произойти? Что может произойти от того, что мы пойдем к какой-то колдуне, который скажет крекс фэкс, фэкс». Нет, дорогие мои, это только наше сознание, наши нейронные связи, наши торсионные поля, то есть только через них, через осознание можно изменить нашу реальность и с точностью, да наоборот, сделать все, что мы захотим в нашей жизни, добиться всего того, что мы только можем захотеть в нашей жизни. И это все благодаря нашим родителям в первую очередь, потому что осознанно или неосознанно они делают то, что лучше для нас, то, что поможет нам достичь нашей цели то, что поможет нам стать настоящими волшебниками. И э, сколько я знаю коллег моих по, по психологии, по астрологии, по нумерологии, по коучингу, э, у всех были такие сложные судьбы, когда мамы реально испытывали своих детей, давая возможность им пройти вот эти сложные трансформации, чтобы сделать из них ту личность, ради которой они пришли в это воплощение, на эту планету Земля. И я искренне благодарю мою маму за все-все-все ее поступки, которые она совершала. Я прошу у нее прощения за то, что я не осознавала по безграмотности, по неопытности, по незнанию. Того, что все это только во благо мне прошу моей мамы прощения прошу кланяюсь ей в ноги искренне принимаю ее такой какая она есть не буду пытаться больше ждать чего-то другого каких-то изменений не буду ждать того, что мне казалось, что должно произойти. Не буду ждать, что мама меня полюбит. Всегда я делала какие-то поступки, надеюсь, что мама заметит и начнет меня любить. И только сейчас я понимаю, что самая большая любовь была в том, чтобы дать возможность мне пройти через эти испытания и пройти ту трансформацию, которую я смогла теперь пройти. Это была самая большая любовь, которую только может дать мать своей дочери. И такая любовь не может сравниться ни с кем. Она не, не равняется с той любовью, когда, когда хотят все отдать своему ребенку. Это гораздо меньше гораздо меньше, чем когда дают возможность своему ребенку пройти ту трансформацию, которая сделает из него новую личность, нового уровня, нового квантового уровня, нового, пройти ту, те изменения, ту алхимию, которую должна пройти личность и стать той, которая которая была предназначена ей стать. И поэтому я очень сильно тебя благодарю, мамочка. И прошу прощения за то, что я столько лет не понимала ту необходимость, ту жертву, которую ты приносила всю свою жизнь, ту боль, которую ты проживала, участвуя вот в этих вот моих испытаниях. Потому что эти испытания были не только для меня, ну и для моей мамы, и они были, скорее всего, непростыми. Обнимаю тебя, моя дорогая. Надеюсь, что ты досмотрела до конца это видео. Я обязательно тебе позвоню.